Москва направила Вашингтону протест после снятия российских флагов с закрытых дипломатических объектов США. Накануне создания Генконсульства России в Сан-Франциско и торгпредства в Вашингтоне были спущены и унесены в неизвестном направлении государственные символы нашей страны. Причем все произошло под покровом ночи без официального предупреждения российской стороны из объектов, которые по сути являются собственностью другого государства. О ситуации, которая больше напоминает кражу или провокацию из США Александр вот так сейчас выглядит здание российского турпредства. Центр Вашингтона, адрес 2201, коннектикут Авеню. До последнего времени перед этим особняком развивался российский триколор. Теперь, как мы видим, пустой флагшток. Американцы сняли российский флаг, причем в тайне даже не проинформировав о своих действиях российских дипломатов. На территории круглосуточно дежурят несколько охранников службы безопасности госдепа. Завидев камеру, секьюрити подогнали к входу российского турпредства свою служебную машину, подошли к нам и переписали имя и фамилию оператора, а также название нашего телеканала. Спасибо. Спасибо. Спокойной ночи. Одновременно в Сан-Франциско флаг сняли и создание Генконсульства России и тоже в тайне. В эксклюзивном интервью Вестям посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал эти действия. Американской стороне направлен решительный протест. Мы требуем незамедлительно прекратить планомерный захват нашей собственности в Соединенных Штатах Америки, сопровождающийся оскорбительными действиями. Вернуть наши флаги на здания, принадлежащие Российской Федерации. После этого протеста в Госдепартаменте впервые подтвердили, что российские флаги действительно сняли. Добавив, что все было сделано, цитата при демонстрации должного уважения. Теперь флаги якобы хранятся в тех же зданиях.